Телевизор первым, Еще разочек еще давай кто не снимал мне уже надо вот так человек батарейка у меня в стуле был человек батарейка а тут что максим вот это бонусы смотри баба Поднять конусы, используя только пластырь. Аэродинамическая труба. Ади... Смотри, как работают эти шестеренки. Толя, знаешь, как шестеренки? Только держите за середину. Вы нашли! Смотри Толя. Сейчас. А ты рисовал вот здесь? Нет Ну-ка, порисую Сады, ну, что? Ну, а мы даже все смекем С двумя руками, ну-ка, покажите как Смекусь да, и поворачиваем в лево в шаг. И, и что будет? Нет, нет, нет. Делаем так вот. Вот, Смотри, А это один килограмм. А, за эту за эту, за эту. Мне... а это сила трения, да? А, а тебя? за какой болеешь? За линолеон. Все равно, были ножки. все равно... теперь Сейчас упадет. Надо не сразу петь. Ему, ты... То, ты то, то, как, Да, то, да. То, да, то, да. А если я коснусь, красная лампочка сгорает. Да. Ага, это тоже сила тока. Пик. Надо провести так, чтобы не прикоснуться, да? Да, вот это красная. Ну, вот ты проводил хоть раз? Да. Отпроведи один раз хоть. Если работать, да, то у меня зеленая лампочка была. Зеленая лампочка. Ведем. Мам, Ведем. Подожди, я за Толиком, за Максимом. Лампочка горит. Задел, да? Надо да, за очень я осторожно. Опять. Смотри, здесь касается зеленая лампочка. если я куплю за красную, зеленую, красную, зеленую, красную. Так проводи тихонечко, чтобы у тебя зеленая все была. Красная. Мам, посмотри, Да, я попробую. Нет, я сам хочу. Тут такие интересные штучки на перилах, на лестнице. Железненькие. Они сделаны для того, чтобы, наверное, немощным людям. Можно было еще из себя вот так вот взять и подтянуть ничего себе. Ведь они идут везде, до самого верха. Вот это да. Такого я не видела еще ни разу. А зачем ее а? Давай. Ух ты! Ну ты. Ну, не Пистол. Круто. А ты тут то ли рисовал? Да. Что ты рисовал? Да. Что получается? Да. Мам, ты сама не сможешь. Ты смотришь. А надо отсюда смотреть. Надо в зеркало смотреть, да? Смотри, зеркало Тима! и смайлик. Вот так. А, ты то ли нарисовал? Ничего себе. Молодец. Давай теперь. Это надо робот. Так, подожди, нам надо. О, как хорошо. Хорошо такая? Да это тетя Лена так-то, Толя. Кольно. Давай, я пущу тебя. Садись давай. Ты где? Внизу. Где-то еще. Привет. Привет. Thank you. Вот это, да, но ну, это лишь корня Надо читать вот здесь. Написано желтое, надо читать. Зеленый, красный, синий, желтый. Синий, черный, красный, зеленый, черный, зеленый, черный, красный, желтый, зеленый, синий, черный, синий, красный, зеленый. Чего вот это что? Что за рыба это? Я не знаю, я надо врубить. Надо у девочек спросить. Привет. Соблюдаем. Говорящая рыба? Ну, да. Сделаю презентацию. Ну, а, черный цвет отсутствие света. Когда вы смотрите через узкое отверстие внутрь ящика, вы загораживаете туда свет. Поэтому кажется, они черные. Он весь белый, он весь белый ящичек. Когда смотришь через эту штучку, там все стенки черные. Себе. Вот видишь, черные стенки. А теперь мы ящичек открываем. Оказывается, они белые, потому что черный цвет это отсутствие света. А это уровень моря. Как вот мы поднимаемся на высоту над уровнем моря. Пожалуйста.